В одном из прошлых видео я рассказывал, как изготовить тело поплавка, совместимое с килями поплавков Королуса Капри, чтобы самому расширить коллекцию поплавков этой модели. В этом видео я расскажу, как и из чего можно изготовить кили, подходящие к телам поплавков Королуса Капри, Гольф и Спирит. Совместив оба видео, можно будет изготавливать поплавки подобного типа полностью своими руками. Поплавки Кралуса представляют из себя своеобразный конструктор, в котором можно менять направление тела поплавка, а также в любой момент заменить цвет антенки в зависимости от условий. Однако антенки из комплекта мне не особенно нравятся. Они толстые, короткие и какие-то блеклые. И главный их недостаток в том, что они могут соскочить с киля и потеряться. Для решения этой проблемы я купил отдельно полые антенки и приклеил их к килям. Теперь антенка не отвалится, а чтобы оперативно сменить ее цвет, нужно просто поменять киль вместе с антенкой. При смене все кембрики и тело поплавка остаются на леске. Антенки я купил у болгарского производителя поплавков Ризов. Зайдя в прайс на сайте фирмы, мы увидим лот на 30 антенок одного цвета и одного размера. Но я связался с продавцом, и он ответил, что без проблем сделает ассорти из 30 штук разных цветов и размеров. В итоге в моих руках оказались по 5 антеннок красного и желтого цвета 3 диаметров: 1,5, 1,7 и 2 мм. Кили буду делать из углепластиковых прутков диаметром 1 мм. Недорогие прутки можно приобрести в магазинах для авиамоделистов, либо просто заказать, как и всю подобную мелочевку из Китая. На ebay лот из пяти прутков по 50 см стоит около 200 рублей. Стеклопластиковые кили у Caralus, по крайней мере из тех, что есть у меня, длиной 175 мм у поплавков от грамма и выше, и 150 мм от поплавков 0,75 грамма и ниже. Я же, чтобы привести все к одному стандарту, оставил все кили 175 мм. Такой же длины буду отрезать графитовые прутки. На черном материале почти незаметно меток от карандаша, поэтому отмечаю место отреза кусочком малярного скотча и отпиливаю острой гранью надфиля по кругу. Пруток лучше не обламывать и отпилить до конца, потому что он может не отломиться, как мы ожидаем, а начать расслаиваться. В конце подравниваю место отреза на шкур. Теперь отмечаю 5 мм киля, на котором будет держаться антенка, которую приклеиваю капелькой суперклея. На миллиметровый пруток идеально подходит антенка полтора миллиметра. Внутренний диаметр у нее как раз 1 миллиметр. Чтобы приклеить более толстые антенки, нужно что-то придумать. Например, расплавить на огне и растянуть трубочку от ватной палочки на скрепке с толщиной проволоки 1 миллиметр. Отрезаем подходящий кусок трубочки и уже на него насаживаем более толстую антенну. Дополнительно зубочисткой можно капнуть немного суперклея, чтобы на 100% быть уверенным, что вода не попадет внутрь антенки. Обычно на рыбалке могут пригодиться антенки трех цветов красного, желтого и черного. Для того, чтобы получить черную антенку, задую ее черной матовой краской из аэрографа. Кембрики можно нарезать из подходящей оплетки от проводов. Нижний кембрик делаю чуть более длинным, чтобы леска не цеплялась за торчащий край келя. Вот в принципе и все. Собираю поплавок, надевая на новый самодельный киль одно из тел изготовленных в предыдущем видео тем самым получая полностью самодельный поплавок.